Знаешь точно боль в лицо А вдоль ей доли знаешь шраме полосой там, где кольцо О криках страха в мягких комнатах С решеткой на дверях Об утешении в молитвах На белесых простынях О безысходности живущей в холлах хосписов и тюрем О терапии, не дающей шанс Прически не на дюйм О расстоянии до дома Где осталась вся семья от дома. своих детей О старых письмах от отца Когда три года не отвести, О проститутке Что мечтала в детстве Детским стать врачом Какая боль в Сопливых статусах твоих О чем они? О чем?